Всем привет! Смотрите, как восстановить файлы с USB флешки после удаления файлов, форматирования или вирусной атаки. Пользователи часто хранят рабочие документы и личные файлы на переносных флешках. Очень удобно иметь доступ к документам как дома, так и в офисе. Всегда можно поделиться личными фотографиями или интересным видео. Использование USB флешки на различных компьютерах и ноутбуках приводит к заражению вирусами, системным сбоем устройства или ошибкам файловой системы. Если ваши данные утеряны, Следуйте инструкции. Прекратите работу с USB-флешкой и ничего на ней не сохраняйте. Запись новых файлов сделает невозможным восстановление удаленной информации. Вспомните, где вы работали с файлами в последний раз. Возможно, резервная копия файла будет на рабочем столе или в папке «Мои документы». Если флешка заряжена вирусом, проведите сканирование и лечение. Возможно, это откроет доступ к вашим данным. Загрузите и установите программу Hetman Partition Recovery по ссылке в описании.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 Как мы видим, флеш-накопитель пустой. Корзина тоже. Файлы утеряны и теперь нам нужно их восстановить. Итак, как же восстановить эти файлы, используя программу Hetman Partition Recovery? Запускаем программу. Открылся мастер восстановления файлов. Далее. Выбираем флеш-накопитель, на котором находились случайно удаленные файлы. В моем случае это диск E. Далее. Быстрое сканирование. Далее. Ожидаем, пока завершится процесс анализа. Готово. Процесс анализа завершен. Итак, файлы найдены. Мы можем выделить нужные и восстановить их. Выбираем и нажимаем ⁇ Восстановить ⁇ Здесь выбираем ⁇ Сохранение на жесткий диск ⁇